В самом первом примере пересчет единым индексом на СМР говорилось, что расчет накладных расходов и сметной прибыли обычно выполняется построчно, но когда мы перешли к индексам к элементам затрат по видам работ, расчет накладных расходов и сметной прибыли мы выполняли либо в концевике всей сметы, либо в концевиках разделов. Сейчас рассмотрим пример, когда накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в строках сметы по видам работ. И в качестве исходного материала возьмем готовую смету с разделами. Перейдем в настройку сметы. Раздел «Накладные расходы и сметная прибыль». И подключим к смете таблицу НР и ИСП за 2012 год. Обратите внимание, это важно. В окончательном варианте сметы мы получим значение накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне цен. В соответствии с правилами начисления накладных расходов и сметной прибыли, мы должны применить нормативы с учетом понижающих коэффициентов 0.85 и 0.8, а такие нормативы содержатся именно в таблицах с шифром 2012. После настройки сметы воспользуемся групповой операцией расчета накладных расходов и сметной прибыли в строках сметы. Теперь в каждой строке подключена таблица за 2012 год с нормативами по накладным расходам и смедной прибыли с учетом понижающих коэффициентов. Перейдем к концевикам. Концевики разделов R02 используют другую методику расчета. Значит, надо поменять концевики. Для методики расчета с построчным начислением накладных расходов и сметной прибыли используются концевики с текстом в наименовании «НР» и СП по видам работ из строк «ЛС». Для смет без разделов – это концевик К18, а для смет с разделами r Р04. Поэтому в первом разделе заменяем концевик и выбираем r 04 в этом концевике следует заменить только индексы перехода в текущие цены. Воспользуемся функцией замена таблиц. Выбираем новую таблицу «1.2» по элементам затрат по видам работ. Вид работ «1.1». Обратите внимание, в строках концевика с расчетом накладных расходов и сметной прибыли установлены не нормативы, как это было в предыдущих концевиках, а индексы перехода в текущие цены на основную заработную плату. Поскольку нормативы указаны в самих строках сметы, то расчет накладных расходов и сметной прибыли в строках выполняется в строке от фонда оплаты труда в базисном уровне цен. В концевике же суммарные показатели и строк – просто переводятся в текущие цены. Скопируем настроенный концевик и вставим его во второй раздел. Выполним операцию «Замена таблиц». Только лишь изменим вид работ 2.1. Неучтенные материалы и затраты на перевозку рассчитаны в текущем уровне цен, поэтому индексы остаются равными единицам. Общий суммирующий концевик остается прежним – S01. При печати такой сметы следует установить флажки для печати накладных расходов и сметной прибыли в строках «Сметы».